Меня зовут Данил, вы на канале Лиза Блатова. Сегодня я решил вам рассказать, как увеличить заработную плату как в Delivery Club и в Яндекс, ставки в Яндекс.Иде. Первый способ это не ездить на такси, как, такой банальный так, способ, не ездить на такси, которое предоставили который предоставляет вам и Яндекс, Яндекс курьером, а в Delivery Club просто не ездить на интернете деньги на переезды в на такси. Второй способ это второй способ это Находиться ближе к центру, потому что там больше всего знают о Яндекс и Деливере, и вообще о доставках, потому что работают более современные, можно сказать, люди, а не бывалые, те, которые знают про то, что бывают доставки еды как Delivery Club и Яндекс.Еда. Третий способ, это... Третий э, такой пункт, это... Место такси брать велосипед в аренду, он обойдется вам дешевле, чем э, такси. В таких как, в крупных городах, как э, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, есть такие точки... Где арендуют велосипеды в Москве, их подставил Сбербанк, там один час стоит чуть ли не сто или 150 рублей, я не помню, я в Москве был четыре года назад, а в таких провинциальных городах, как Барнаул у меня, э, таких городах, как Новолобинск э, есть, частные пункты сдачи велосипедов там э, сдают также по 100-150 рублей за час и тем самым э, вы бери, беря там велосипед э, боль, э, выполните больше заказов чем пешим, тар, про, пешей прогулкой четвертый бонусный такой э, для вас э, сделаю Лайфхак это приглашать в партнерство своих друзей. Например, Яндекс Еда дает тысячу рублей за каждого приглашенного друга или прохожего. Тем самым, пригласив 30, 30 людей, вы получите на руки. 30 тысяч рублей, пригласив 100-100 тысяч 100 рублей. А, зная э, курьера Яндекса еды, я знаю, что вас очень много будут спрашивать на начальном этапе о работе Яндекс еды. Тем самым вы с легкостью можете. Даже не, не работая на доставке обеспечить, обеспечить себе заработную плату, которую вы можете прожить в Москве, либо в других городах мира, где присутствует Яндекс или Деливери, или другие, опять же, службы доставки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите внизу комментарии. Я на все отвечаю, лайкаю. Всем удачи, всем пока!